Всем привет, меня зовут Вавилов Владимир. Я хочу представить вам новейшую разработку, с помощью которой теперь зарабатывать в интернете может абсолютно любой человек, умеющий просто читать вслух. Новейшая не потому, что я ее так назвал, а потому что данная технология и система в целом является абсолютно инновационным продуктом. Теперь все, кто желает зарабатывать в сети, может без проблем, просто читая вслух текст в скайпе, получать от 3 до 7 тысяч рублей в день. Сейчас я вам все подробно объясню, а также покажу, сколько сможет зарабатывать любой из вас, начиная с сегодняшнего дня. То есть первые деньги вы сможете заработать уже сегодня. Все, кто... все что вам необходимо, быть зарегистрированным в скайпе. С помощью видеоуроков, которые я для вас подготовил вы регистрируете в специальном сервисе. Там вы получаете специальный логин и текст, который вам будет необходимо прочитать вслух, предварительно позвонив в скайпе на тот логин, который вы получите. Звонить вы можете как со включенной видеосвязью, так и без. Смотрите. Если вы не желаете показывать свое лицо, вы при звонке выключаете свою камеру и просто читая текст слух, получаете 300 рублей. Если вы прочтете текст со включенной веб-камерой, вы получаете 500 рублей за один прочитанный текст. Тут выбираете вы сами, как удобнее вам работать. Время, которое уйдет на прочтение одного текста, составляет 1-2 минуты. Основным плюсом является то, что деньги вы будете получать напрямую на свой счет в одной из электронных систем. Это означает, что никаких вспомогательных сервисов для получения денежных средств не нужно. Деньги вы будете получать напрямую на ваш WebMoney, Kiwi, Яндекс-кошелек, либо любую другую, с которой вам удобнее работать. Давайте я покажу вам на собственном примере, как за каждый прочитанный текст я получаю деньги напрямую на свой Яндекс-кошелек. Таких счетов в Яндекс, э, системе Яндекс-деньги у меня три. То есть я работаю с тремя счетами одновременно. Давайте сейчас перейдем в один из них. Давайте войдем для начала вот в этот зайдем кнопочку войти перейдем во вкладочку деньги на баланс вы можете внимание не обращать деньги я увожу со своего счета регулярно если у меня есть такая возможность я увожу сразу как они у меня поступают на счет если у меня такой возможности нет то при первой такой появившейся возможности я сразу увожу деньги я не верю всем тем кто показывает на своих электронных счетах миллионы Объясню почему. Потому что я не вижу никакого, никакого смысла держать деньги, тем более как миллионы, сотни тысяч на своих электронных кошельках. Какой смысл тогда зарабатывать, если их просто не выводят со своих электронных счетов? Я деньги увожу, активно ими пользуюсь, перевожу на свою банковскую карту, поэтому здесь они у меня не копятся. У меня нет такого, чтобы я копил деньги на своих электронных счетах, поэтому... На баланс внимания можете не обращать. Мы с вами посмотрим на приходные операции поэтому именно по конкретному счету. Давайте сейчас перейдем в операции, выберем только приходные и посмотрим, сколько их было за последние три месяца. Три месяца у меня этот счет в работе. И вообще по системе я работаю чуть больше трех месяцев, практически три с половиной месяца. Поэтому давайте посмотрим приходные операции именно с этим счетом. Вот мы можем наблюдать, показать еще больше. Давайте дойдем до конца. Как видите, их было немало операций приходных, показать еще больше. Дойдем сейчас до конца и посмотрим. Вот мы же дошли до конца. И как мы видим, приходных операций было э, немало за последние три месяца. Кому не трудно, тут может посчитать э, в, в суммарно, сколько здесь было заработано. Я могу вам сказать... Э, Точно не помню, порядка 380 тысяч рублей было заработано за три месяца на одном из этих, на одном только счету. Как я и говорил ранее, я работаю с тремя счетами одновременно. Вы также можете работать с тремя счетами одновременно, но я советую начинать с одного и потом уже понемногу масштабировать свой процесс заработка. Как вы понимаете, для трех счетов вам будет необходимо уделять чуть больше времени, но зарабатывать, естественно, вы будете больше. Вот как вы можете видеть. Можете посчитать, как я уже сказал, 380 тысяч, по-моему, было заработано, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас перейдем в еще один мой счет. Из этого счета мы сейчас с вами выйдем. Зайдем в еще один счет. Давайте зайдем, к примеру, вот в этот. Зайдем кнопочку «Войти». Перейдем во вкладочку «Деньги». Также на баланс мы можем не смотреть. Давайте посмотрим, сколько же мы заработали с вами именно на этом счету. Возьмем все операции, приходные операции и можем посмотреть. Тоже было достаточно много этому счету порядка двух месяцев. Вот мы можем наблюдать конец. Не так много как, много, как на первом, но и я завел его сравнительно недавно. Но тоже немало, я бы сказал, операции здесь приходных тоже было заработано более 100 тысяч рублей. Порядка 200 тысяч рублей даже было заработано, насколько я помню. Также можете посчитать, кому не трудно. Вот мой счет кончается на 678. Давайте сейчас зайдем еще в один мой счет. С этого счета мы выйдем. Зайдем еще в один. Зайдем, к примеру, давайте зайдем вот, вот в этот счет. Передкладочку деньги. Как мы видим, это уже совсем другой счет. Давайте посмотрим все операции здесь. Приходные операции за все время и развернем все, что здесь есть. Так, этому совсем недавно я его завел, так что, как видите, операций совсем немного. Но если посчитать, около 100 тысяч было заработано именно с этим, счетом работаем Работаю в тремя одновременно для того, чтобы зарабатывать, естественно, больше. Но и время я, естественно, трачу больше, до двух часов в день приходится мне тратить. Но сами понимаете, что заработки неплохие, поэтому оно того стоит. Давайте сейчас перейдем в мою, на мой банковский счет, я вам покажу расходы за последние 3-4 месяца и сколько было заработано за 3-4 месяца, Все по, покажу всю статистику. Давайте перейдем в Сбербанк онлайн, введем пароль, так, введем пароль сейчас и логин. и пароль, и нажмем кнопочку «Войти», сейчас подождем смс-ку. СМС с кодом, с паролем пришла. Сейчас мы введем пароль. Нажмем кнопочку «Подтвердить». Итак, дорогие друзья, мы находимся с вами в моем личном кабинете Сбербанка Онлайн. На баланс, как я и сказал, можете нам не обращать. Так, еще одна СМС, то, что мы вошли... Деньги я активно деньгами пользуюсь. Я не любитель копить деньги, собирать их на банковской карте. Все деньги, по моему личному мнению, должны работать, поэтому все мои деньги находятся в работе. Я инвестирую постоянно в какие-то проекты, э, онлайн, офлайн, и поэтому деньги у меня постоянно в работе. Но давайте мы сейчас перейдем в операции, мои финансы, и перейдем в расходы. Выберем все галочки поставим ну и выберем число давайте с 1 0 8 с 1 августа по 31 давайте по 31 августа 31 августа, за, за август, да, посмотрим, сколько я заработал за август. Итак, мы как можем наблюдать, за август было заработано мною 82 900 рублей. Могу сказать, что в августе я ездил отдыхать семьей на море на одну неделю, поэтому заработана не, не такая уж большая сумма, но скажу вам, 82 тысячи в месяц, сейчас средняя зарплата по россии около там 40 30 тысяч рублей в небольших городах к примеру в котором я сейчас живу поэтому 80 тысяч рублей это очень очень плохая сумма Но давайте посмотрим сколько же было заработано за июль месяц также возьмем июль месяц первое число июль месяц 31 число возьмем и посмотрим сколько было заработано вот мы можем наблюдать и в июле я работал Клодотворно для того, чтобы нам в семье съездить на море. Было заработано 185 тысяч рублей за июль месяц, за один. 185 тысяч рублей в месяц. Сами решайте, много это или мало, для кого как. Давайте посмотрим теперь за июнь месяц, за 6 1 июня возьмем и также возьмем июня только 31, 30. 186 тысяч рублей было заработано в июне. Давайте теперь перейдем, как мы можем видеть, да, выдача наличных, 124 тысячи супермаркеты, но ну, тут уже понятно. Как видите, деньги я всегда снимаю сразу наличными. И на карте у меня практически никогда не бывают деньги, потому что, как я говорил раньше, деньги у меня в работе или каких-то нужд я их всегда снимаю. Давайте выберем тогда теперь. Май, да, у нас будет с 1 мая по 31 мая. Так, 29 мая. Выбираем и смотрим. 113 тысяч было заработано в мае. Ну, давайте посмотрим теперь общую сумму за, с, с мая по, по август. За 3 месяца, да. Давайте возьмем. Так, давайте с 1 мая по... Сейчас возьмем с 1 мая, извиняюсь, сейчас с 1 мая и по август, по 31 августа, давайте возьмем. Три месяца, да, получается. И вот, можно с вами наблюдать, за 4, да, или 3 месяца было заработано, 600 практически 600 тысяч рублей 578 тысяч 582 рубля я могу обновлять страницу как вы видите поэтому ничего не поменяется за три месяца было заработано 600 тысяч рублей Ну вот, вы увидели все своими глазами, для вас я под... что именно я для вас подготовил. Для вас я подготовил два обучающих видеоурока. В первом видеоуроке я показал процесс регистрации и получения логина и самого текста на специальном сервисе. Во втором видеоуроке я показал сам процесс работы, где на своем примере показал, что необходимо сделать, чтобы получить свои первые деньги. Думаю, все ясно и понятно. Изучайте информацию на сайте, принимайте для себя решения. Также вы найдете информацию на сайте по приобретению данного видеокурса. Всем успехов, всего хорошего, до встречи в видеоуроках.